Если у вас до сих пор по какой-то причине нет сайта или вы не хотите вести рекламу на сообщество, используя таргетированную рекламу ВКонтакте, то для вас этого больше не проблема. ВКонтакте представил простой конструктор сайта. С его помощью любой рекламодатель сможет бесплатно и, используя любое устройство, создать полноценный лендинг, аналогом которого являются турбо-страницы в Яндекс, о которых мы рассказывали в роднике ранее. Привет, это Александр и таргетированная реклама. Все, что для этого нужно, это собственное сообщество, которое у вас наверняка уже есть, и которое будет выступать основой будущего сайта. Настройка и создание нового сайта занимает всего несколько минут. С новым инструментом предприниматели и маркетологи смогут активнее привлекать клиентов онлайн и увеличить объем заказов, просматривать созданную страницу и связываться с продавцом. Смогут даже те пользователи, которые не авторизованы во Вконтакте. На сайте пользователи, посетившие его, будут видеть только самую важную и полезную для них информацию. На лендинг можно вести рекламу с любых устройств или рекламных площадок. Чтобы создать свой новый лендинг и использовать его в продвижении, следует выполнить следующие шаги. Перейти в сообщество. В его настройках выбрать сайт из сообщества, после чего нажать кнопку «Создать сайт». Мы перешли в меню создания нашего лендинга. Практически все появившиеся поля автоматически заполняются информацией, которая уже была добавлена в вашем сообществе. Есть обязательные поля – заголовок, описание, фон и кнопка действия, которые в любом случае должны присутствовать на вашем сайте. Для фона достаточно загрузить любое понравившееся вам изображение, но если подходящего нет или найти его не получается, то в качестве фона вашего сайта можно использовать градиент, который достаточно просто найти в интернете. Выбираем нужный призыв к действию. В зависимости от выбранного действия, при клике на кнопку пользователи будут доступны разные функции, которые они предполагают. Переход на сайт, звонок, отправка сообщения в чат-бот и другие. Если в ваших объявлениях по какой-то причине не хватило места для УТП-компании, или вы хотите обозначить их дополнительно на лендинге, то в шаблонах предусмотрена отдельная функция. Для этого следует нажать на кнопку «Добавить преимущество» и заполняем появившееся поле на свое усмотрение. Жмем кнопку «Опубликовать». Выполнив все вышеперечисленное, ваш сайт уже готов. Создатель получит ссылку, которую можно использовать в продвижении. Анализировать эффективность поможет вложенная статистика, которая включает такие метрики, как количество уникальных посетителей, просмотры сайта, переходы в сообщество, а также действия на этом сайте. Переходим к обзору сайта. Здесь мы увидим все настроенные ранее элементы в том виде, в котором их увидят все его посетители. Можем взаимодействовать с ними и поставить себя на место потенциального клиента. Содержание вашего лендинга можно изменить или дополнить в любой момент. С учетом такой возможности у вас всегда развязаны руки для экспериментов и проверки ваших гипотез. С учетом такой возможности у вас всегда развязаны руки для экспериментов и проверки ваших гипотез. Дальше больше. Инструмент новый и многообещающий. Вконтакте точно будет дополнять его дополнительными функциями и фишками. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!